приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами ирина в этом мастер-классе хочу показать вам как сделать нежный ободок для юной лесной феи для изготовления этих цветов я использовала ленты трех видов репсовую шелковую и ленту из нарканцы кому интересно оставайтесь со мной это лента из органзы, ее ширина 2,5 см. Репсовая точно такая же. И той и другой ленты потребуется 25 см. А эта лента шелковая, ее ширина 8 см. Но если у вас есть лента с шириной 2,5 см, это еще лучший вариант. Из квадратиков. Я буду делать круглый лепесток. Делаю я его способом японских мастеров. Складываю противоположные уголки, потом еще раз. И по центру зажимаю пинцетом, а свободные уголочки отвожу в стороны к центральному уголку. Теперь края уголков я обработаю огнем. И огнем обрабатываю нижние срезы. Обрезать здесь ничего не нужно. Круглый лепесток готов. Для листиков я взяла шелковую ленту зеленого цвета трех оттенков и тоже нарезала из этой ленты квадратики со стороной два с половиной сантиметра из этих квадратиков делаю классический острый лепесток а у этого лепестка я чуть-чуть под углом срежу основание. И тоже обработаю низ на огне. Таких лепестков мне понадобилось 105 штук. Потом я эти листики соединяла в веточки. Склеивала их попарно. При этом использовала универсальный полимерный клей у меня это дракон, у вас может быть любой другой Порядка в подборе цвета листиков нет, все делаем по наитию как вам нравится, так и делаете. У меня все веточки получились разными. И в изделии это смотрится интересно, более натурально. Пятый лепесток приклеиваем в центр. Получается вот такая веточка из листика Таких веточек мне потребовалось 21 веточка. Видите, они все разные. Теперь соберем цветочек. Он состоит из пяти лепестков. Клей наношу на низ лепестка и к нему приклеиваю очередной лепесточек. Вравниваю поверху и по окружности. Можно использовать горячий клей, можно также использовать момент кристалл, ну, впрочем, любой клей, какой у вас есть под рукой. И последний лепесток. Серединку цветка я буду украшать тычинками. Для этого я взяла тычинки 5 цветов, составила их в пучки по 2 тычинки каждого цвета. Также мне понадобилась флористическая проволока 0,3 мм диаметр ее и тейп-лента. Из проволоки я сделала отрезки, обвела их друг с другом и вверху сделала маленькую петельку. Длина будущего стебелька у меня получилась 10 сантиметров, но можно делать и гораздо меньше. Потом срезала сгибы на тычинках и закрепила их горячим клеем. Длина тычинок получилась примерно 3 сантиметра, чуть больше. Теперь покажу, как я крепила тычинки на будущий стебелек к проволочке. На головку наносила клей, прикладывала тычинки и пинцетиком остужала клей. Он быстро остывает, потому что металл пинцета холодный. И тогда это все делается очень быстро. Теперь обовью стебелек этой лентой И можно продолжать собирать цветочек. Для полной сборки цветка нужны чашелистики. Их я делаю из шелковой ленты шириной 5 сантиметров. Нарезала квадратики, теперь я их складываю в четверо и по диагонали. Вырезаю сердечко маленькое и делаю насечку таким образом у меня получились маленькие листочки а носик уголка чуть-чуть срезаю теперь огнем зажигалки обработаю срезы и чаши готов Цветочек я уже вставила тычинки со стеблем и закрепляю его горячим клеем. Здесь можно вот такими движениями обжать тычинки и стебелек, чтобы не было пространства между лепестками. Ну и теперь одеть чашелистик и закрыть им все некрасивые места. Наношу клей в арочку лепестка и приклеиваю чашелистики. как я буду композицию приклеивать к ободку ободок имеет ширину 1 сантиметр и он уже обшит шелковой тканью на стебелек я наношу горячий клей и приклеиваю прямо на ободок при этом стебелек я обрезала примерно оставила 5-6 сантиметров и приклеиваю веточку из листиков для того, чтобы определиться на каком расстоянии приклеивать следующий лепест цветок. Обрезала стебелек, определила положение цветка, наношу немножко клея. С клеем здесь надо быть очень аккуратными. приклеивается все очень хорошо, поэтому лишний клей наносить не нужно. И немножко на конец дебелька. и третий цветочек. я решила заработать все пустые все пустоты веточками из листиков чтобы определиться сколько же мне еще нужно веточек и так я обрабатываю ободок приклеиваю листики так чтобы было красиво и мне нравилось Обратите внимание на то, что ободок у меня асимметричен. Если вам больше нравится симметрия, то нужно сделать на два цветочка больше. Мне нравятся асимметричные ободки. Я так и делаю. А вот последний цветочек я приклеиваю стебельком вверх в направлении уже приклеенных цветочков. Теперь все пустоты я обклею оставшимися веточками. Для изготовления этой работы фетра в кружочки или фетр вообще не нужен. Вы видите, что все получается аккуратно, красиво. Зачем лишнее нагромождение на голове ребенка? Ну и вот последняя веточка.